Жил-был Пол И было у него три сына Ламинат, паркет И магаметрас. И деревянный массив Я слишком стар Сказал Пол и провалился если нужен вам пол, загляните в Мегапол. Паркетная доска, ламинат и деревянный массив в наличии и на заказ. Мегапол. Степной поселок 5В. Телефон 3 пятерки три восьмерки.